Добрый день! Всех приветствую! Сегодня мне хотелось бы задать всем вам один важный вопрос. Когда вы стоите только в самом начале пути своего движения в бизнесе, вы должны понять для себя и ответить на один вопрос. А зачем вам это надо? Если этот вопрос задан и на него получен ответ – Значит, можно двигаться вперед, Если этот вопрос не задавался, то у вас не будет никакого хода. То есть это для себя нужно обязательно понять. Найти в себе тот ключик, которым вы будете открывать свой бизнес. Итак, зачем вам это надо? Вот все эти... Четыре слова, они являются здесь ключевыми. Зачем вам это надо? Может быть, вы устали. Устали от того образа жизни, который вы ведете. А может быть, вы поняли, что дальше, вот уже дальше просто нельзя так. Потому что те условия, которых вы находитесь сейчас, они просто ну, не позволят вам уже дальше продолжать эту жизнь. Вы знаете, э вот я считаю, что люди, ну и не только я считаю, это в известный факт, что люди делятся, их по-разному называют, делатели и не неделатели, э ленивые и активные как угодно то есть вот если вам пришла в голову идея вы там посмотрели какой-то контент и для себя решили что эх надо бы что-то вот в этой жизни поменять но при этом вы лежите на диване уютненько попиваете свой чаек кофеек смотрите какой-то сериал или еще что-нибудь то вопрос зачем для вас, наверное, даже не стоит. Вам просто интересно, но этот интерес пройдет через 5 минут. Если вы ну, такой, с активной жизненной позицией такой делаете, то, конечно, вопрос, зачем, будет вас мучить очень серьезно. И в конце концов, это заставит вас что-либо делать и каким-либо способом и образом двигаться вперед. Ну, вы знаете, что любой семинар личностного роста, он начинается с того, что нас учат прописать мечту, нарисовать ее, зарисовать ее, расписать ее, держать ее постоянно в голове и так далее. Но, вот знаете, проведя уже, я много раз это делала, действительно это работает в каком-то аспекте. Для меня это не было таким очень большим движением вперед. Ну, может быть, потому что я себя простраивала несколько иначе. Но вот для себя я выяснила одну простую вещь. Вот смотрите. Например, у вас есть мечта. Ну, как вас научили, надо иметь мечту, что-то большое да, впереди. Ну, например... Я хочу побывать в Индии. Там красивая природа, совершенно другая культура. Очень импонирует, может быть, мне философия Востока. Да? Это я мечтаю. Но в реальности дома у меня дети которых нужно накормить, которых нужно отправить в школу, которых нужно одеть, а обуть. Зарплата крошечная, мизерная, мне хватает только на, на самые-самые какие-то там бытовые нужды, чтобы выжить, эти деньги распределяются. Ну какая здесь Индия? Это действительно превращается в некую мечту неосуществимую. Да? Зачем мне это надо? Зачем вам это надо? Конкретно, какому-то человеку, вам. Если я держу в голове мечту и хочу поехать в Индию, значит, наверное, я должна определить какие-то пути продвижения к этой мечте, какие-то цели, какие-то шаги, построения, да. Ну вот взять ту же ситуацию, которую я описала. Значит, наверное, вначале нужно накормить своих детей, о детях, обуть. Потом, следующей ступенечкой, может быть, улучшить свои жилищные условия, вывести свою семью куда-то на отдых, да, улучшить свое качество жизни на какую-то, ну, может быть, ступенечку, на какую-то, может быть, небольшую э, платформочку подняться, чуть-чуть выше, дальше больше. И вы так постепенно, поступательно начинаете развиваться. И когда вы развиваться не только в плане физическом, развиваться в плане материальном, развиваться в плане духовном, и когда-то вы поймете, что у вас уже закрыты все ваши насущные потребности, и у вас остаются какие-то лишние деньги, вот тогда и можно поехать в Индию, вспомнить, или даже никогда не забывать эту мечту, держать ее в голове, но осуществлять, пометуя о своей мечте, какие-то поступательные движения вверх. Такие люди, на мой взгляд, делатели, вот им как раз можно задавать и следующий вопрос. Зачем вам это нужно? Да? А это, это вот те действия, которые вы будете осуществлять для того, чтобы подняться на одну ступенечку, на следующую ступенечку, на третью, на четвертую, на пятую. И поднимаясь постепенно по ступенечкам, вы будете приближаться к своей мечте. И когда вы скажете, зачем вам это нужно, то вот это «нужно» уже станет каким-то результатом. Тем, что вы заработали, но не в аспекте только финансов, а заработали и для себя, и заработали для своей семьи. То есть вы осуществили вот эту свою мечту поступательным движением. Поэтому вот для новичков я себя тоже отношу к их числу, потому что я вам рассказывала о том, что я, хотя и сетевик, сетевик с большим стажем, но никогда для меня сетевой бизнес не был чем-то ну, таким очень важным. Он не занимал никогда в моей жизни э, такое место, чтобы это было моим основном, основным заработком или основной работой. Это всегда было, может быть, для удовольствия в какой-то мере, может быть, для интереса может быть, для расширения круга общения, может быть, для каких-то, ну, для личностного роста в обязательном порядке. Потому что я очень много, я люблю вообще учиться по жизни, я очень много ездила на какие-то встречи, семинары, сама вела активно очень школы различные. То есть все эти моменты, вот они мне представлялись всегда вот некой игрой. Да, вот такой, ну, развлекаловкой какой-то вот для себя лично. И вот только на сегодняшний день я э, ну, переосознала некоторые моменты э, в сетевом бизнесе, в свое свое место в этом бизнесе хочу определить для себя, но я уже начала это делать. То есть я себе уже ответила на, ну, наверное, Третью часть этого вопроса – зачем мне это нужно? Да, вот теперь нужно это развивать для того, чтобы получить какой-то результат. Поэтому я от души и искренне желаю вам того же. Задавайте себе вопросы, ищите на них ответы, и тогда у вас все получится. С любовью к вам, Ирина Рябцева.